Ребят, всем привет. Хочу выразить огромную благодарность Дарье с Антоном. Прошла их курс. Очень довольна. Поверьте, очень емко, очень структурировано. Все понятно. Новичкам, конечно, будет сложновато. Но поверьте, пройдя весь курс, вы можете его пересмотреть. Вы можете поучаствовать в следующих э, ее вещаниях. И однозначно в течение года вы можете выйти на хорошего, качественного эксперта. Друзья, сама работы в недвижимости 1989 года, представляете? Я думала, меня уже ничем нельзя удивить. Так вот, друзья, Даша, огромное спасибо. Удивила, все классно, все круто. Очень хорошо, что такое обучение на сегодняшний день существует. Спасибо вам огромное. Друзья, еще хотела добавить вам. Живу я в Москве. И если честно, у нас таких крутых тренингов просто нету. Поэтому еще раз э, вам говорю, не жалейте денег, идите, учитесь. Если вы смотрите в сторону вид недвижимости, поверьте, много что поискала, все посмотрела, хотела э, усовершенствовать свои знания, и Даша мне в этом помогла. Спасибо огромное всем.